Ну, да, сейчас... Да? пройдет Хорошо сниму, мама. Ну, мама теперь надолго там, памяти немерено Вот так он... Вот. <свес> <свес> Я красивый, с памятью память. Остекление кадиллее любой сложности, любые нестандартные формы окон, пластиковые и алюминиевые Пластико профили, современные и многослойные решения, специальные условия и рассрочка We'll close in five minutes track three plus four two carriage numbering start at the rear of the train. premium train close in five minutes on track three plus one two. Carriage number and we'll start at the rear of the train. Passengers, please take your seats and check your travel tickets. Thank you for your attention. не говорят, куда, на какой...